Друзья, приветствую вас на канале «Сквозь тернии к звездам». Меня зовут Ярослав. Сегодняшний видеоролик попытаюсь сделать коротеньким. Он будет о том, как ä, можно загрузить скриншот, чтобы потом, ä, например, вот мы участвуем в одном проекте, в поддержку надо подтверждение, скриншоты. Но фотографии туда прикрепить не получается, потому что там нету нужного поля. Сегодня я вам покажу, как можно отправить скриншот с ссылкой. Для этого нам нужно сделать скриншот, загрузить его к себе на компьютер или на телефон, откуда мы будем его отправлять. И теперь мы в поисковой строке, я беру Google, вписываем такую фразу. загрузить, «Загрузить фото». Загрузить фото. Открывается у нас куча сайтов. Я выбираю первый. Можете поискать, подобрать себе удобные, но вот MGB. Загрузить фото, хостинг картинок. Мы переходим на этот сайт, нажимаем начать загрузку, выбираем нашу фотографию, наш скриншот, который мы хотим залить. Например, это будет вот такая вот картинка. Тут можно выбрать удалять, через сколько его можно удалить, давайте оставим никогда не удалять. Нажимаем загрузка, и все, у нас уже есть ссылка, которую мы и можем отправлять. То есть мы можем свой скриншот отправить ссылкой. Теперь давайте проверим, я открываю новое поле, вставляю туда эту ссылку, и сейчас откроется моя фотография, которую я загрузил. Надеюсь, что данный видеоролик был полезен, до скорых встреч!